Очень приятно быть в Доме Божьем, где собирается славянский народ. Пусть Господь его укрепит каждого из вас. Вы знаете, я так верю в то, что Господь повелевает каждому быть там, где нужно. И сегодня, дорогие друзья, каждому из нас Господь повелел быть в Доме Божьем. И вы знаете, как бывает в нашей жизни, что у нас есть... Машиной мы едем, нам надо заправиться, да? Я так понимаю, такие вот такие воскресные дни, они похожи на вот эти заправки, которые мы может быть посвящаем себя, мы приходим, слушаем псалмы, когда поют, когда говорят свидетельство, говорят слово Божье, постели говорит, и вы знаете, это является таким поддержкой каждому из нас, вы знаете, слава Господу. И э, Сегодня желание сердца моего говорить э, на тему радости. Есть такое послание апостола Павла филиппийцам. В этой главе филиппийцам есть 10, 4, 4 главы, но там 10 раз апостол Павел говорит о радости. И вы знаете, мы сегодня, когда вот пели псалмы такие, вы знаете, через псалмы даже мне Господь сегодня тоже говорит. Вы знаете, мы поем и говорим, Господь, Ты совершенный. Ты прекрасный, Ты неповторимый. Вы знаете, я так вот сидел и рассуждал. Действительно, наш Господь неповторимый. И вот в Псалме написано, где-то, я не помню, сейчас где написано. В присутствии Твоем полнота радости. А Аллилуйя. Аллилуйя. И вы знаете, вот мой племянник приезжал, вы поняли, вот Саша снила пели здесь, все. И мы посетили вот это, знаете, вот в вашем штате здесь есть НАСА, вот, где вот самолеты показывают, там старые самолеты, как они разбивались, сначала плоские были самолеты, все, и дальше они, наконец-то, много из них падали, потому что они разбивались, потом. Наконец-то изобрели, что он начал взлетать почему-то. И вы знаете, почему он начал взлетать? Покуда человек не посмотрел на птицу. Почему-то птица летает, а человек, который делает крылья, падает. Когда рассмотрели уже физики, посмотрели, как устроено крыло, оно, оказывается, имеет вот такую форму, а внизу ровная. И когда идет поток воздуха, обтекает, закон, закон физики работает, вот это верхнее пробегает быстрее и образуется здесь вакуум, поднимается крыло. И нужно только подать двигатель, и он будет сам тебя поднимать. И вот эту вещь люди узнали благодаря крылу птицы. Я говорю сегодня о уникальном нашем Боге. Второй маленький пример скажу. Вы знаете, такие страстые у нас в России тоже строили такие дымоходы большие, по 300 метров такие. Вот они когда и строили, она шатается. И она падала. Много раз падала. И не могли построить. Нам нужно сделать пэц, чтобы, скажем, какие-то трубы вот эти все. И пока они не увидели, не взяли колосок и не срезали его. Как это маленький колосок такой? Тоненькая стеблиночка, а вверху 20 этих вот зернышек, и оно висит и стоит. Но когда они срезали, они увидели, что внутри одна оболочка, внутри другая оболочка, посередине пустотелая. И когда это инженеры увидели, как это сделано, построили трубу, и она стоит. Вы знаете, когда мы приходим к Господу, друзья, и вот мы пойдем о Нем сегодня, какой уникальный Господь, Он есть. Мы говорим, Он свят. Вы помните, когда э, было показано Исаи, что Господь сидит на троне, и Риза сходит И что пели вот эти ангелы святые? Они говорили, свят, свят, свят, знаете. И действительно, что такое свят? Кто такой свят? Он уникальный Бог, неповторимый. И потому написано в присутствии Его, что полнота радости. И вот, друзья, апостол Павел, когда пишет филиппийцам вот это послание, он говорит такие слова, он говорит, умоляю вас, братья, да, он говорит, радуйтесь всегда, в Господе, радуйтесь. Вы знаете, и Господь некогда поручил апостолу Петру строить церковь, да, так или нет? Ну, там не так сказано. Он сказал, Петр, ты камень, а я на тебе буду строить церковь. То есть, дорогие друзья, Господь говорит о том, что мы его материал. Мы его материал, а он будет строить из нас. Вы, друзья, мы, апостол Павел, находясь в тюрьме, в этой послании филиппийцам, я говорю, уже 10 раз говорит о том, чтобы радоваться. 10 раз. Он подумает, ну как же апостол Павел, ну ты в тюрьме сидишь, тебе тяжело, и ты говоришь о том, чтобы радоваться. Друзья, апостола Павла связывало то, что он был с Господом. Его присутствие было в апостоле Павле и Павел в Господе. Потому он так мог говорить о радости и поддерживать радостью других э, людей. Вы знаете... Я когда-то слушал одного проповедника американского, и он говорил по-английски -по -по «радость». Что такое «радость»? Как она говорит? «Joy». Yeah? Я там заметил, он сказал такую вещь интересную. Говорит, расшифровывается «Joy» три буквы, да? «J», «O», «Y», okay. «J» — «Jesus» — «first», «other» — на втором месте, другие твои окружающие, And «you» — на третьем месте. Вы знаете, я так задумался, вау, правильно, вы знаете, действительно так и есть, когда мы ставим Господа на первое место, потом мы забудемся о других, дорогие друзья, а потом мы, а потом все остальное приложится тебе, Аллилуйя! Я бы хотел сказать таки, тут, в этом главе, когда мы читаем, во второй, второй главе, кажется, тут написаны такие слова. 16 стих. 15. -й. «Чтобы вы, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». И 16 стих. «Содержа слово жизни». По хвале моей в день Христов, что я нечтетно проповедовал и нечтетно трудился». Вы знаете, когда я вот читаю вот это место, написано, что апостол Павел говорит к верующим, говорит «содержа Слово Жизни». Вы знаете, мы верующие являемся носителями, как, вот, как сосуд мы содержаем Слово Божье. Еще вы знаете, я тоже, тоже так думаю, что верующие мы уподавляемся как почтальону. Господь хочет, чтобы мы передали другим, что, вот как бы сегодня брат свидетельствовал, что сделал в его жизни Господь? Он передает другим людям. Так же самое, мы имеем благую весть от Господа, содержа слово жизни и передать ее как с радостью. Апостол Павел даже пишет дальше, здесь пример, друзья, в 21 стихе, в 21 стихе он говорит об одном персонаже его жизни был Тимофей, который помогал и содействовал апостолу Павлу в его служению. Этот юноша, молодой юноша, и апостол Павел говорит о нем, вот 19 стих говорит, надеюсь, что в Господе Иисусе Христе послать к вам Тимофея, да, и Он о нем такую характеристику дает. 21 стих говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А Его верность вам известна, потому что Он, как Сын, служил мне в благовествовании. Аллилуйя. Друзья, я вот понимаю, апостол Павел связывает с собой Тимофея и говорит, что Тимофей мне служил. И вы знаете, действительно, радость в нашей жизни приходит, когда мы, познавши Бога, начинаем служить другим людям. Делать добро. Написано, что посевайте добро, чтобы в день посещения, да, что язычника как? Прославят Бога. Вы знаете, когда... Мы, знаете, будет у нас пребывать радость, когда мы будем делать добро во имя Иисуса Христа вокруг нас. Вы знаете, вот добродетель и радость, они связаны. Если у тебя сегодня депрессия, если у твоей жизни сегодня нет радости, найди человека, того, кому хуже тебя. И у тебя пройдет радость в твою жизнь. В другом месте Писания написано, что плод Духа — радость. Вы знаете, это действительно приходит в жизнь человека, радость от Господа. <звы> <звы> Бывало ли вам такое в жизни? Скажем, давай пример такой. Вы заходите в магазин, где продают телефоны Apple? Прекрасная продукция, правильно? Это, или, вот, скажем, вы хотите купить э, Lexus машину. И вы заходите, вот ну, тот продавец с, ки с кислым лицом, или вас так обслужил с этим телефоном или с той машиной, что вы скажете, я в тот магазин больше туда не зайду. Я хочу ваше обратить, друзья, внимание, потому Господь говорит, как мы служители Божии, каждый из нас мы строитель Царства Божьего. И Господь говорит, вы, когда идете в этот мир, когда мы идем в этот мир, друзья, где мы посещаем наше окружение, потому что Господь определил наше что? время обитания и места обитания наши. Ну, ну скажем, мы вот в этом месте находимся. Наша школа, наша работа, наши друзья. И везде, если... Мы, христиане, не имеем радости. Что это? А мы несем то письмо Христова. А мы несем, а нас читают. А нас читают, и Господь говорит так, вы письмо Христова. И одно из черт, которое Господь говорит, чтобы у нас было, это плод духа радость. Потому апостол Павел написал 10 раз в послании филиппийцам, говорит, радуйтесь еще в Господе радуйтесь. Почему написано, апостолы тоже говорят, а вы должны знать то, что вам даровано в Господе. Вы знаете, почему часто верующий нерадостные враг зателевает, закрывает то, что вы Дитя Божие, то, что принадлежит вам. Но когда мы читаем откровение, посмотрите, как простой ученик Рыбак. Скажите, откуда он знал 12 драгоценных камней, как называется, сафир, фоникс? Основание Нового Иерусалима, даже я сегодня не знаю всех вот этих драгоценных камней, да, вот, скажем, камни там, алмазы мы знаем, да, ну какой там, еще там. А этот рыбак называет 12 камней? И это что? Это для тебя для меня? А двенадцать ворот жемчужины, которые... И, друзья, когда вот мы смотрим, через даже вот откровение, которое мы можем чуть немножко заглянуть, то, что ожидает вас, какая слава ожидает вас. Друзья дорогие, нам апостол Павел говорит, если нужно поскробить о а некоторых искушениях, которые в нашу жизнь приходят, не бывает так, что все, все гладко. Где-то из долины, говорит апостол э, Давид, говорит, если я пойду долины, как смертные тени, что... Не убоюсь зла, потому что ты со мной посох твой охраняет меня. И вы знаете, что тут нужно только заметить, что, говорит, если я пойду, вы знаете, Господь нас иногда туда не посылает. Иногда мы идем, но Господь настолько милостивый, говорит, что я с тобой пойду, Аллилуйя. Потому даже вдали, долине, друзья, Господь дает нам радость присутствия Его в нас. Аллилуйя. И в заключение хочу прочитать место тут тоже с Филиппицам. апостол Павел в этой же первой главе Филиппицам апостол Павел пишет такие вещи. И как и должно мне помышлять о, вас, о всех вас, потому что я имею у вас в сердце, в вузах моих. Приз... Я... Вот это очень хорошая мысль что я помышляю о всех вас, потому что я имею вас в сердце моем. Я вот вижу секрет апостола Павла, чтобы он мог передавать радость ученикам и зажигать их радостью. Он мыслил в них. Он говорит, вы всегда в моем сердце. Вы представляете, друзья, какая прекрасная связь между верующими. И сегодня, друзья, мы вот собираемся, хотя у нас немного... Но вы прекрасные у Господа. Вы спасенные. Господь за каждого из вас, как по-украински говорит, сильно пыльнует. Так смотрит. И потому, когда апостол Петр, последний раз видя вознесении Иисуса Христа, он сказал, Петр, ты любишь меня? Люблю. Говорит, спаси овец моих. Петр, ты любишь меня? Паси ахцев моих. Петр, ты любишь меня? Паси овец моих. Аллилуйя. Друзья, и апостол Петр понял вот эту ответственность, друзья, что он тот камень, которым Господь пользуется, друзья. Пусть Господь тоже благословит наши сердца, чтобы мы были отражением всегда в нашей жизни этой Божьей радости. Пусть Господь нас благословит. Аминь.